А знаете ли вы, что после сна гибкость гораздо хуже, чем вечером, даже если вы не занимались в течение дня? Просто потому, что вы двигались, а ночью вы спали и все ваше тело отдыхало. Именно поэтому лично я люблю утреннюю зарядку, суставную гимнастику на растяжку. И хотелось бы узнать, какую утреннюю зарядку любите вы? Какой вид утренней зарядки любите вы? Жду ваши комментарии под этим видео. В чем же секрет утренней зарядки? Нет, вовсе не в том, что она помогает проснуться организму и перейти от состояния сна к состоянию бодрствами. И не в том, что она запускает обменные процессы, хотя это, конечно, здорово. И не в том, что она запускает дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему. И даже выбор упражнений – это не самое главное в зарядке. Хотя, конечно же, важны приоритеты. Если вам нравится энергетическая зарядка, значит, имеет смысл выбрать упражнение из йоги. Если вам нравится а, более активная зарядка, то можно потянуться и выйти на пробежку. Если вам хочется просто размяться, можно выбрать суставную гимнастику. Но даже это не главное. И даже не продолжительность время. Вы можете позаниматься 3 минуты эффективно, а можете позаниматься 10 минут. А можете вообще сделать себе утреннюю тренировку. Просто постарайтесь в этой ситуации правильно спланировать разминку, основную часть и заминку. Так в чем же секрет утренней зарядки? Настраиваемся на практику. Садимся на пол, скрестить обе стопы так, чтобы раскрыть задние суставы и выпрямить низ спины, спокойный вдох, спокойный выдох. Теперь со вдохом уводим руки вверх, с выдохом опускаем руки вниз. Еще один раз также тянемся за макушкой вверх. Последний раз также переводим руки на колени и выполняем полукруг головой. Растягиваем, разминаем шейный отдел, как будто катаем по груди яблоко. Последний раз также, покачаем головой и из стороны в сторону, поднимаем подбородок параллельно полу, выпрямляем одну ногу, правую ногу, левая нога осталась согнута, спина прямая и начинаем выполнять наклоны вправо и влево не заваливаемся на опорную руку, амплитуда комфортная, не ускоряемся, с выдохом наклон, с вдохом поднимаемся и мягко наблюдаем, как у нас вдох перетекает в выдох. Последний раз также. Теперь уходим в сторону прямой ноги и удерживаем положение. Тянемся за верхней рукой. Удлиняем верхний бок. Меняем сторону. Тянемся за верхней рукой. Наблюдаем себя, слушаем себя. Слушаем свои ощущения. Возвращаемся в центр и меняем ногу. Выпрямляем другую ногу прямая и начинаем выполнять наклон в одну сторону и в другую сторону не ускоряемся и не форсируем события амплитуда удобная для вас на выдохе наклон на вдохе поднимаемся наблюдаем как вдох мягко перетекает в выдох Последний раз также уходим в наклон в прямой ноге, тянемся за верхней рукой, удлиняем верхний бок. Меняем сторону, в другую сторону, тянемся. Возвращаемся в центр, собираем обе стопы. Делаем вдох, тянемся вверх, выдох, тянемся вниз. И еще один раз. Из этого положения переходим в колено-кистевой упор. опираемся на кисти. И круглая прямая спина. Кисти под плечи, колени под ягодицы. На плечах не висим, чуть-чуть руками вытолкнули себя вверх. Округлили поясницу. Выдохли на выдохе. Переводим все наше внимание в дыхание. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще раз. Вдох. Последний раз. также. Останемся на пятках. Подтянемся вниз. расслабимся Возвращаемся к кисти под плечи. Круглая спина. Внимаем спину. Круглая спина. спину. Последний раз так же. Теперь мы возьмем, повращаем наш кисти. Выполняем всего 4 раза. в другую сторону. последний раз так снова опустились вниз потянулись возвращаемся оп улыбка и моресть улыбка и моресть еще раз так улыбка и моресть последний раз возвращаемся на и Садимся. Собираем обе стопы. Заворачиваем пальчики ног. Теперь уводим руки назад. Ног раскрыты, две ручки мы их собираем. Раскрыли, собрали, раскрыли, собрали, раскрыли, собрали. Все внимание. Пачки раскрыли. Тянем на себя. Можно взять, промять каждый пальчик собрали теперь взяли ладошками собрали ваши стопы еще раз хорошо теперь из этого положения последний раз также же теперь меняем исходное положение опускаемся на спину стопы на ширине таза колени Продолжение забедренных суставов. Поясница нейтральная. Кисти я переведу под затылок, чтобы еще больше расслабить плечи шею. и шею. Из этого положения выполняем плечевой мост. Таз медленно вверх. Раскрываем забедренные суставы. И медленно вниз. Дас медленно вверх и медленно вниз. еще раз. И еще раз. Доверите, чтобы шея и плечи оставались расслаблены. Последний раз также, медленно опускаемся вниз, подтягиваем колени к животу, вниз сверху полем на колени, отпускаем колени на длину рук, подтянули, отпустили, подтянули. Ноги вверх, встряхнули их, руки встряхнули, опустились вниз, вытянулись всем телом и подняли правую ногу над полом, держали ее на весу, плечи расслабили. Опусти. Другая нога вверх. Опусти. И еще раз так же. Старайтесь, чтобы таз не раскачивался. Контролируйте центр, контролируйте поясницу. Последний раз дальше, расслабились, покачались и аккуратно перешли в положение себя. Так в чем же секрет утренней зарядки? Секрет утренней зарядки очень прост. Вы включаете осознанность, вы преодолеваете себя, в некотором смысле свою лень, в некотором смысле свое нежелание или, или свое, свои страхи. И делайте новый шаг к лучшей версии себя. Но о лучшей версии себя мы поговорим в нашем следующем видео. Поэтому не переключайтесь. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые секреты активного долголетия. И, конечно же, делитесь ими с друзьями. Пишите ваши вопросы в комментариях к видео или мне на почту. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.